у нас находилась да, 10-литровая канистра да? А вы видели, как же блядь, это рулевой, сильно текло? Оно течет, когда ты глушишь машину Вот когда она заведенная, никогда ничего нету Я первый Сильтекло... раз... Сильно течет? Блядь. Ух ты! Вот это, блядь, номера, бач мой, хуй. Вот это пиздец. Все. Нормально. Я хуею, блядь. Я, блядь. Шипы, блядь. О, блядь, вот это я очканул, честно, пиздец. Слушай, да, так и посмотрел. Причем, блядь... Когда рулил, я не очковал. Меня сейчас трясти начинает, блядь. Да, ага, ну когда там она не очковывается. Бать, ну как я между ними пролетел, блядь.